дорогие друзья всем здравствуйте расскажите по десятибалльной шкале покажите лучше насколько меня хорошо видно насколько хорошо меня слышно и мы сейчас с вами поговорим про наш э, ожидаемый нами новый месяц новый год э, с точки зрения астрологии с точки зрения э, календаря уже теперь у нас был лунный новый год, а теперь у нас какой с вами будет новый год, а теперь у нас солнечный новый год. Так что для нас, для астрологов, это очень важная дата, потому что для нас это и будет как раз той самой точкой отсчета, с которой мы будем считать, что у нас, в общем-то, год начался. Что я хочу сказать? Год кролика. Год кролика наступает 4 февраля. Уже совсем-совсем немножко его осталось ждать, неделя с небольшим. По-моему, гениальная какая-то картинка, не знаю, кто ее придумал, но вообще эта картинка самая... Вообще, вот она как раз показывает, конечно, что, друзья, в общем-то, нас ожидает. Видитесь в тигровой шкуре. Вроде бы и меняется, а вот поменяются ли энергии. Сейчас мы с вами поговорим. Друзья, я вам напоминаю, что для того, чтобы вам было интереснее слушать наш вебинар, переходите, пожалуйста, сейчас Лена даст ссылочку на наш калькулятор, особенно это касается новичков, кто не знает своей астрологической карты. Наш калькулятор находится на сайте npugacheva.com Сейчас я вот покажу. npugacheva.com так, так, так, так, так, так, сейчас что-то мне опять рисуют как-то не так. Сейчас, подождите. Так, подождите, у меня тут что-то как-то не хочет рисовать. Правильно, что-то у меня опять сбилось. Как-то же, как-то же можно было это настроить. Ну неизвестно как. Ну ладно. Переходите на, на наш сайт com в раздел калькулятор бадзи. Так, сейчас очистить. У нас. Не хочет. Не хочет. Сейчас посмотрю. А так. Да, что-то у меня не так рисует. Такое бывает. С ним. ладно, бог с ним. Не буду сейчас. А -а -а. Стоп, стоп, стоп, все сообразила, вспомнила. Да, все, победила я его. Значит, да, ком да, сейчас очищем. В раздел калькулятор. В калькуляторе заполняете Ну, можете там имя это, в принципе, просто название расклада это не какие-то ваши персональные данные. Пол, дату рождения, время, если знаете. Если знаете, время, тогда делаем, можем поставить год рождение ой год вот город рождения э, место рождения ну если там это не город а какая нибудь деревня например его нет в калькуляторе просто берите областной город если время рождения не знаете тогда мы с вами и э, в общем-то город можно не писать дальше на кнопочку расчет и дальше у вас получится астрологическая карта там много иероглифов, много чего написано но вам нужны вот эти самые столпы судьбы, и в этих столпах судьбы вы читаете, собственно говоря, здесь все написано. У нас есть столпы час, день, месяц, год рождения, есть десятилетка текущая ваша десятилетка, э, столб удач так называемый, и есть приходящий год. Ну, пока вот у нас идет тигра, потом у нас будет с вами приходящий вот уже кролик да? и э, вы что вы можете увидеть вы здесь еще можете увидеть небесные стволы это чистая энергия и земные ветви мы только про это и будем говорить так что читайте, что у вас там написано обезьяна лошадь крыса что там какие у вас земные ветви есть сейчас про это мы с вами и будем говорить а... А... Так, ладно, что у нас тут это какая-то переписка, в которой я там суть, суть не понимаю. Итак, идем с вами дальше. Значит, о чем мы с вами говорим? О, в общем-то, приходящем не только новом месяце, но и о приходящем новом, новый год с новыми энергиями. Да? То есть у нас с вами приходит этот год, мы его все очень ждем. И, в общем-то, конечно, уже из всех наших прогнозов, из всех наших встреч, вы прекрасно понимаете, что кролик, год кролика вроде тот, а вроде бы и не тот, да? То есть мы с вами всех прожили очень невероятно сложный год. Для многих он стал, может быть, самым тяжелым в их жизни, не самым предсказуемым. Для многих вообще мир рухнул и перевернулся вверх ногами. Вот. И, конечно, все ждут этого миролюбивого кролика, потому что тигр, он в общем-то, даже образ у тигра, образ генерала, образ воинствующий, образ в связи с тем что это путешествующая лошадь быстрый стремительный конечно же мы ждем водного кролика для того чтобы ну, ну как-то уже все было у нас тут спокойнее бы да а, но значит 2023 22 23 они одинаковые по стихии да? одинаковые направленности то есть к сожалению все начинания все новации все устремления года тигра они получат свое продолжение и двадцать третьем году но свое да не свое но ну, все равно будет своя дорога свои будут нюансы будут какие-то свои решения свои направления и будут какие-то ну естественно возникать свои вопросы тигр 22 года как я уже говорю это путешествующая лошадь энергия импульсивная агрессивная она не всегда думает прежде чем что-то сделать вот она очень быстро настроена на быстрые решения на какие-то быстрые изменения обстоятельств кролик это персиковый цвет это уже более мягкая энергия направлена на погашение конфликтов да мы все время говорим что кролик это дипломат на привнесение в жизнь моментов которые дают предрасположенность к чему-то ну, более милому, более приятному. Да? Водный кролик, мы с вами уже говорили, что это, конечно, образ такого ручейка, прекрасного, лесного, который там где-то журчит в небольшой траве, и э, кругом все так красиво, и солнышко, и кустики, и лес. Но э, кролик, он вообще, конечно, полон, по-своему хищный зверь, полон своих неожиданностей. И э, в, в этой же траве может быть как прекрасный ручеек, да, да, дарующий влагу и жизнь всему окружающему, так, в общем-то, может быть и какое-нибудь змеиное гнездо. Вот, так что именно вот такой у нас опять, опять не самый предсказуемый год нас с вами ожидать. Что интересно, все, наверное, кто занимается китайской метафизикой, знают, что у китайцев есть такая очень интересная, очень древняя традиция, ну, вообще нация древняя, традиции очень давно тоже древние, которые несут к себе очень такие многовековые знания, которые накапливались. Так вот. Значит, в древние времена были собраны, ну, во-первых, 60 дзятзы, знаете, что такое 60 дзятзы? У нас есть 10 небесных стволов и 12 земных ветвей. Инский небесный ствол, он над, инский, над инской земной ветвью. И сочетание, то есть каждый, каждое инское с инским знаком, с каждым сочетается, а янский с янским. Всего сочетания вот этих диадзы, так называемых, то есть вот этих столков, где сверху у нас с вами небесный ствол, а снизу у нас земные ветви, их 60. И вообще китайский календарь, если у нас с вами, григорианский, мы просто, <laughs> у нас время прямолинейное, да, вот оно линейно, оно идет откуда-то из будущего, идет куда, ой, из прошлого, идет в какое-то будущее, и мы с вами вот на такой вот, линии времени, времени стоим то китайцы видят линию времени в круге ну не совсем в круге на самом деле конечно все эти круги круги они как бы спиралью закручиваются вот то есть там тоже можно так сказать мы не ходим по кругу но тем не менее все повторяющиеся и 60 зятзы они дают и энергию году и энергию дню, и энергию часа, и энергию месяца. Собственно говоря, на, что, на, на чем мы с вами и строим все наши прекрасные прогнозы, да? то есть мы строим на энергии месяца. Вот, вот. а, а тем, что мы смотрим свою карту и смотрим энергию месяца. Так вот, дорогие друзья, какая была интересная традиция у древних китайцев? Они взяли самых таких наиболее <связычных> а, великих генералов которые э, служили в свое время династиям китайским династиям э, прославились про которых все знали знали про эти генералов знали как они воевали их характер. и характер интересным образом э, каждый год каждому дзятзы дали еще название какого-либо генерала какого-либо генерала <связь> э, э, э, и мы с вами из ну так скажем этих легенд или летописи, или мемуаров, как сказать, про настроение каждого генерала, какую, ну, какой у него характер, мы можем судить и про кролика. Потому что приходящая энергия, так называемая э, вели, э, энергия тайсу, это великий, э, есть ну, как бы такая параллель с великим генералом. И в этом году у нас с вами новый генерал, называется он Пиши. Пиши рос, сразу он был в состоятельной семье, но я думаю, что там в генерала, наверное, тогда демократии-то никакой не было, чтобы там прямо из солдаты до генерала, ну, может, оно и сейчас, не знаю, как там есть ли оно. Но, но, а, в, в древнем Китае не было. В древнем Китае не было, хочешь быть генералом, родись генеральской семье, тебя будут обучать и, собственно говоря, с детства тебя будут на военную службу ты будешь настроен, ну и понятно, если ты мальчик, да, и, собственно говоря, будешь давать хорошие какие-то успехи, будешь будешь этим самым генералом. Так вот этот как раз мальчик и был очень талантливым в в, в, в, в этих Своих учень, обучениях на военное ремесло. Вот. И э, в те времена считалось, что, конечно же, ты должен быть очень смелым, мужественным преданным своему императору. И даже вот такой у них как бы тест был, что один должен сразиться с десятью солдатами. И причем это был не какой-то подвиг, это был вот такой, можно сказать, само собой разумеющийся обязанность, даже обязательное качество генерала. То есть это такие... Были действительно вот сразу мужественные люди, которых так и воспитывали, они владевали искусствами, лучших мастеров своего дела, и его отец, один из, тоже из генералов императора, учил сына самых Молодых когтей, как говорится, великой науки, стратегии. И э, пиши был очень хорошим учеником, пожел, пошел служить в армию, где, благодаря своим заслугам и умениям э, ум, умел оценить и обстановку, собрать вокруг себе людей, руководить этими людьми, был повышен э, самим императором до должности начальника э, спорта. <с> Эскорта средней армии. Вот. <laughs> Такие тоже там были. В ряду его заслуг стоят сражения, в которых он не просто выходил победителя, он не просто, но и он был мудрым, мудрым генералом который просто так не подвергал опасности простое мирное население, которое берег своих, который берег своих солдат. Вообще слава о его подвигах шла впереди него и всюду, где он появлялся. Имел, он, его за это очень чтили именно обыкновенные простые люди. Всю жизнь Пиши служил в армии правящего на тот момент императора, применял свои знания, стратегии ведения боевых действий, за что был, собственно говоря, и удостоен звания генерала. Много очень подвигов за ним числится, и к нему испытывали очень большое доверие, высшие воинские чины, солдаты, мирные жители. То есть, ну, он действительно был таким героем. И даже сам император, на славу которого он совершал множество побед, тоже был вот к нему очень хорошо расположен. То есть это был не только сильный мужественный человек, но и очень Умный, тактичный, способный найти выход из любой запутанной ситуации, дипломатично разрешить возникшие конфликты и выйти победителем практически из любой драки. Так вот, дорогие друзья, к чему-то я вам тут все рассказывала. К тому, что именно такой год, именно с такими энергиями, с которыми был этот самый генерал, и приходит к нам. И все знают, что мы с вами встречаем Новый год, так же как мы с вами встречаем наш просто календарный Новый год, так же мы с вами, ну, люди, которые занимаются китайской метафизикой, встречаем и Новый год. У нас есть, ну вот в нашей школе есть традиции. Все, все школы там, у них какие-то чуть разные традиции. У нас уже какая-то такая устоявшаяся традиция есть мы с вами на лунный календарь встречаем бога богатства это так и положено в общем мы ничего нового не придумали просто, просто в Китае много разных праздников и ну, вот как-то мы для себя выделили два основных которые мы сами собственно говоря с удовольствием все наши все, все мои коллеги да и моя семья с удовольствием празднуют понятно что кому-то вообще не до праздников кому-то может быть до праздников но с большой, с большой оглядкой с большой оговоркой поэтому дорогие друзья я вам предлагаю просто в общем-то подумать может быть вам действительно стоит я вам даже подскажу как как я подумываю встречать этот новый год его можно будет встретить 4 собственно говоря февраля и э, для, чего, для чего его встретить, тоже сейчас расскажу. Вроде уже по лунному встретили, денег попросили, да, для чего еще Новый год встречать. Значит, смотрите, что такое Тайсуй года, кто занимается э, фэн-шоем, кто занимается китайской метафизикой, знает, что это князь года. И поэтому вот великого генерала, в общем-то, и... Ну, можно так сказать, и облик вот этого генерала, он тоже, в общем-то, дается. А, притча, вот, а, жив, вот это жизнеописание генерала говорит о том, что вот не обещает быть легким. На, он, конечно, это не какой-то там романтический, увеселительный, будут сложности. Но вместе с тем могут проявиться молодые лидеры появятся какие-то дипломаты вовремя могут, которые смогут найти вовремя и предложить какие-то компромиссы, какие-то может быть новые ну, я не знаю, методы, мысли появятся, как управлять массами, и, в общем-то, может быть даже не нарушая ту иерархии власти, которая уже существует, придут вот какие-то новые харизматичные лица, которые смогут ситуацию решить. Тайсуй все знают, что Тайсу всегда это князь, он величественный, он могущественный. Он, если уж тебя одарит, он по-княжески одарит, да? то есть он приносит дары. А, но если его разозлить, как любого, а, как это сказать, власть придержащего человека даже, он тебе может так отомстить, что тебе мало не покажется. Да? Поэтому мы с вами стараемся его встретить для чего? чтобы заучиться его поддержкой, чтобы он увидел, что мы хорошие люди, что мы э -э его приветствуем, что мы понимаем, что он князь года, мы понимаем, что его власть. А... Наталья, вы нас приучили встречать бога богатства, теперь будем с князем года, с вашей легкой руки. Друзья, праздников не так много, это праздник, ну, не то, что там собраться, на напиться, да. Это такой легкий, замечательный праздник. Я вам сейчас расскажу, как его можно будет соединить в Днем всех влюбленных, плюс с согреванием денежной звезды. Вы можете устроить действительно очень просто, интересный очередной праздник для своей семьи, который, ну, может быть, не то, что прямо вот знаете, там, идти и фейерверки запускать, хотя почему и нет, да. Вот, но вы сможете... Встретить, во-первых, здесь уже можно встречать даже людям, кто рожден в год петуха. Более того, кто рожден в год петуха, ему прям даже обязательно встречать, чтобы Тайсуй как раз им и помощь побольше давал помощи. Да? То есть надо задобрить хозяина года. Вот. И здесь очень можно сделать романтический вечер. То есть можно четвертого встретить. Просто я скажу, какие дни можно там встретить. Можно перенести. Ну вот как мы с вами говорили, как, как я мы с Богом богатство, собственно, говорила. Энергии приходят можно встретить. Ну мы сейчас про это поговорим, да? Значит, ладно. Что нам нужно, друзья, сделать? Значит, нам, да, вот про, про петуха говорила. Значит можно скачать изображение. Сейчас, я не знаю, Лена Трагова, скажи мне, пожалуйста, есть ли у нас возможность его скачать? Или вы можете вообще легче всего? Просто скачайте в интернете. Напишите, генерал, пиши. Пиши вот из двух букв, да? Все. В общем-то, можно скачать. Либо Лена сейчас, да. Значит, э -э да, можно. Можно ли также встречать как по лунному, если я пропустила встречу Бога-богатства? Можно. Можно, заодно будет встречу Бога-богатства, потому что они с одного сектора идут, и мы с одного сектора их встречаем. Конечно. Я и говорила, что бог... кто Бога-богатства не успел, пожалуйста, встречайте его по-солнечному. Вот Сейчас все расскажем, что нужно делать. Значит, здесь нам тоже, так же, как и Бог богатство, нам нужно было либо изображение, либо статуэтку, но, конечно, с генералами у нас хуже, с статуэтками, ну, 60 генералов собрать, это, извините меня, это всю жизнь собирать надо свою сознательную, да, если учесть, что ты, наверное, там с пяти, или с 10 лет его навряд ли будешь собирать. Каждый год новый генерал, это достаточно сложно, а вот распечатать его изображение можно. Вы распечатываете, берете Самое вообще простое и хорошее: взять любую рамочку, какая у вас есть обычно еще и старых рамочек полно. Взял в рамочку, его поставил, все замечательно. Вот. Значит, этим изображением, точно так же, как Бога богатство что мы делаем? Мы ставим тылом, тылом ставим на восток, да. То есть управитель года идет оттуда, приходит именно оттуда, а лицом мы ставим этого генерала, чтобы он смотрел, куда, в центр вашей, вашего дома, квартиры. Да? Еще раз напомню, что сектор кролика записывайте, соответствует восток 2, это 83, 97 градус, взяли компас, просто можете ничего не накладывать, никакие шаблоны, просто нашли, где у вас 90 градус, то есть у вас будет где-то 0. Это у вас будет север. И вот 1090 градус, восток, да, вот на восток и ставите. Конечно, самое замечательное, если вы сможете разместить его в восточном секторе квартиры или вашего дома. Но если этого нельзя сделать по ряду причин, то воспользуйтесь любой комнатой. Но направление тыла изображение должно оставаться неизменным. То есть, что вам нужно сделать? То есть вы можете сделать по-малому тайчи. но ну, бывает такое, что у вас квартиры попадает в туалет, не будем его в туалет ставить. Берите тогда комнату, берите этот же самый восток в комнате, ставьте его на восток, точно так же он спиной на восток, лицом смотрит на запад. Там уже стоит бог богатства, нормально, и туда же ставит, да? Это по корпусу или по фасаду? Никакого фасада не трогаем, только по компасу. Никакого фасада ничего не трогаем. С фасадами только к летящим звездам. Больше нигде. Ну, в моих техниках нигде фасад не задействован. Только фэншуйских. Вот. А -а -а -а -а -а -а, если стоит лицом на восток, если стол стоит лицом на восток, то в этом углу нельзя. Почему? Вы в этом же углу, но просто вам придется его как-то повернуть, чтобы он все-таки спиной был на восток. Да. дату и время уточнить, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас, все расскажу. А, значит, дальше. Обязательно перед ним нужно будет точно так же, как перед Богом богатство. Можно поставить дары. Здесь уже нет таких четких за правил как мы с вами на бога богатство пять чашечек таких восемь таких три, три этого пять фруктиков здесь все попроще вы можете свою фантазию подключить ну я вам сейчас скажу что как бы что делают а, сами китайцы а, значит ну далее, как обычно там орехи фрукты а, то есть только для него и можете накрыть стол когда я встречаю бога богатства или тайсую я сначала его ставлю просто на тот стол, где мы накрываем. Вот где семья садится, в этом году у меня правда, получилось, что я в квартире, а все у меня фаншизские штучки в доме были, в загородном. Ну, вот так получилось, что мы вообще внезапно раз решили, были в Москве, решили в квартире его встретить. А вообще, ну и там, и там у нас большие столы, даже за городом еще больше столов. То есть я часть стола отдаю этому богу богатство, а часть отдаю под праздничный стол. Вот. Значит, ну и как всегда... Арома свечи, арома палочки, свечи, да. А, вот. Если у вас какие-то проблемы образуются в течение года, можно обращаться к нему. Он же князь года, он же управитель года, да? за помощью, поддержка точно так же приносить дары, точно так же палочку зажгли, свечку зажгли, там, я не знаю, там мандарины, там, мандаринку там почистили, красивенько разложили, да, и попросили у князя года. Конечно, это немножечко такая вот история, как живут восточные народы. Они живут э, с верой в духов, да, дух солнца, дух луны, дух этого года, князь года. Но, собственно говоря, понятно, что мы в другой традиции воспитаны. Ну, собственно говоря, никто ничего не отменяет, как бы не отменяет. Это же не отменяет абсолютно нашего бога, да? Это не отменяет. Ну, почему говорю нашего? Потому что все-таки страна многонациональная, и у нас все божества тоже есть, да? И буддизм у нас в том числе и даже, и даже буддизм есть в нашей стране. Вот. У меня муж он геолог и очень долго работал на вот туда и Бурятия и к Монголии и э, все вся эта Сибирь и Чукотка вот такая у него трудовая жизнь была насыщенная и конечно он про эти очень много рассказывает очень много рассказывает как эти местные народы мы когда собираемся он все время рассказывает он говорит, ну вот я вот в молодости тоже был и начинает рассказывать как они встречают какие у них Такие у них роскошные алтари, такие подношения, все в украшениях, в деньгах. Он говорит, по тем временам советские деньги, говорит, прям приличные были. И деньги оставляют, и, то есть приносят. Ну, и этим народам, конечно, помогают. Ну, я так понимаю, что тут, конечно же, вот это вот волшебство работает. Но смотрите, одно дело пойти и попросить о, там я не знаю ну вот там я там конечно сейчас религию никак не трогают да ну вот там очень часто мы с вами делаем какие-то там я не знаю там люди симоронские практики делают да а, там какие-то психологические практики какие-то шары надувают желаниями в космос отпускать ну конечно же все работает но здесь смотрите что работает здесь работает -то ситуация какая мы работаем с энергией года, неважно, как она называется, неважно, как она, там, по на, на китайский манер или там на русский, у нас просто нет аналогов, да? важно, что мы работаем с энергиями. Кто с ними не работает, для тех кажется вообще глупость глупая, да, какую-то энергию года зачем встречать. Но мы это с вами работаем, нам почему не попросить у этой энергии, мы с вами знаем, мы с вами понимаем, мы с вами разбираемся в астрологии, кто-то больше, кто-то меньше. Но мы же видим, что это работает, потому что вся наша астрология с вами, э, с точки зрения китайской метафизики, вся эта астрология – это что? Это соединение, собственно говоря, энергии в нашей карте с энергиями понятно что под этими энергиями конечно есть там дальше разбираться вот эти все пять энергий, которые мы с вами знаем это конечно тоже что это все планеты и то и все но мы, но мы с вами прекрасно понимаем вот есть энергии года вот есть энергии нашей карты и исходя из этого в общем то все наши прогнозы и строятся а... вот татьяна пишет что была в лану д и посещала и Гинский. Датсан. Это потрясающе. Ну, вот, когда-нибудь, видите, ехать все равно особенно некуда, так что будем ездить все равно, где-то уже теперь по ближним нашим краям. Вот, э, я думаю, что я тоже доберусь когда-нибудь, и мне тоже это очень интересно. Это говорят, что да, это действительно, говорят, абсолютно потрясающе. Вот, значит, э, сейчас дальше рассказываю. Да, да, да. Значит, итак, дары с вечера по палочки, в течение года он у вас стоит, и вы к нему можете обращаться. Помимо того, что вы можете ко всему обращаться, во что вы верите, к чему вы привыкли обращаться, это будет еще один помощник князь года. Итак, встречать вот это тайсуй кролика водного можно в день смены года, то есть 4 февраля. Но более действенно если организовать этот ритуал получится в день кролика В феврале это будет 14 и 26 число в марте 10 и 22 мне кажется просто идеально потом я еще вам буду говорить согревание денежной звезды на вечернее время в частном собаки по моему можно согревать 14 числа то есть вообще можно все соединить Вообще день влюбленных ну, тоже, кстати говоря, не наш праздник, а западный, восточный праздник, встреча, встреча этого генерала, князя, года, извините, не просто Дедушку Мороза, да? Вот а, заодно всем вместе собраться, приготовить какое-нибудь блюдо. То есть вот мы в прошлый раз, ну вот там видео, конечно, такое маленькое, я в сети там размещала это видео, но. Господи, мне так понравилось, потому что мы собрались, значит, там такая небольшая компания, я муж, дочь и зять. И это действительно за того, что был экспромт, это действительно было просто потрясающе. У меня еще какие-то были дела, я приехала попозже, они уже все были собраны муж э, уже купил по списку все продукты дочка уже что-то делала взять вырезал все эти деньги значит бумажные для ритуалов вот мы уже значит все это готовили вместе значит все до по тарелкам все украшали все расставляли столько вообще столько было эмоций это все же как-то вот новое все необыкновенное друзья Значит, у китайцев, как вы понимаете, в общем-то, этот праздник такой на высшем уровне они встречают, да? То есть, они приглашают гостей, собираются за праздничным столом, вот. Так что готовят новогодние традиционные блюда. Пельмени. Слушайте, мем такой. В соцсетях видела, извините, вспомнилось. Э, типа парень приехал, э, а весь день лепила пельмени, парень приехал, съел и сказал, больше никогда такие невкусные не покупаю, коротко, типа я его убил, ну что такое как смешно, да? Ну в общем, короче, я думаю, что пельмени все умеют, кто не умеет, сейчас можно купить, то есть это традиционное блюдо китайское, да? Вот. Но китайским еще новогодним блюдом является свиная грудка в красном соусе. Этот рецепт у нас описан в статье. Вот я сейчас с вами про все, что я просто с вами разговариваю. У нас есть или уже, или есть ли будет статья на нашем сайте. npugacheva.com, там же, где у нас. На прям на главный будет. И там описано, как готовить свинину с овощами в красном соусе. Я прекрасно понимаю... Что, что многие не едят свинину, для многих она тяжеловата, да еще и на ночь свинину, но а, мясо традиционное китайское с, а, с мясо-капустной начинкой. Ну, да, да, да, можно, слушайте, я вообще думаю, что тут можно проявить. Просто кому интересно, зайдите, почитайте, там достаточно такой а, расписанный, очень интересный рецепт, но он а, с перцем. Он мало того, что свинина, так еще и с перцем. Я так думаю, что не, не, не каждый такое блюдо потянет. Они, это одно из любимых мау, э -э, мау э -э, было, было блюд. И он говорил, кто не ест красный перец, тот не революционер. Вот. Значит, там, конечно, перец чили, поэтому жирное такое. Я, я просто вам говорю, что есть такое блюдо его можно готовить всей семьей кто-то обжаривает овощи кто-то еще и жарит эту свинину вот я конечно сама на ночь такое бы не рискнула хотя что-то я такое говорю я буквально два дня назад ребрышки ела вот про ребрышки друзья кстати говоря кто все-таки любит свинину если ваша семья ну не вы что, может быть а семья любит а свинина здесь э, неплохим блюдом является значит что можно сделать можно э, взять уже готовую в пакетике, Мираторг, да вообще многие сейчас, я уверена, там, что во всех магазинах, даже наверное, в пятерочках, и то продаются в уже, уже готовая замаринованная свинина, которую можно просто на два часа поставить в духовку и вообще просто какую-то фантастику оттуда вытащил. Редко себе такое позволяет, но, но вкусно, безумно. Вот как раз два дня назад такое увидела, и вот тоже такое готовила. Так что можете, конечно. Естественно, рис, естественно, зеленые овощи, перепелиные яйца считаются очень э, хорошо. Вот почему-то к этому э, пряному мясу, так скажем. Э, то есть, э, сочетаю, естественно, какие-то огурчики свежие. вот То есть, вот, вот такое. Э, вот такое такой красивый стол мы с вами как всегда накрываем вот привлекаем всех членов семьи я говорю здесь можно все соединить да? то есть мы с вами ну, просто хорошо проводим время То есть мы просим защиту этого князя года но ну, защиты кому кому защита нужна кому может не нужна кому-то какие-то достижения нужны да? мы это это же еще весело, это все красиво. Мы все занимаемся китайской метафизикой. У нас у всех есть какие-то красивые штучки, какие-то хотечки, какие-то дракончики. Да? У нас у всех есть мандарины нужно обязательно поставить в вазочку, кстати говоря, самые новогодние фрукты, да, символизируют удачу, изобилие. Мандарин по звучанию напоминает слово удача у китайцев, а пара мандарин по-китайски звучит как золото. Вот представляете? Так что да, вот мандаринчик и богу, и, и себе, и окружающим можно подарить. Ой, друзья, так у нас же сегодня еще и по фэншую будет с вами. Давайте-ка убыстряться. Я так понимаю, что очень хочется про этот новогодний ритуал разговаривать и разговаривать. А, давайте, все-таки, я прогноз вам расскажу, потому что у нас еще Татьяна Смирнова, у вас еще по фэн-шую будет интересно и много информации на сегодня, да? а, а если это можно? Смотрите. Для генерала делайте, как я уже сказала, свечку, палочку, мандаринчики, можно сделать э, красивую тарелочку, там, овощи, фрукты, орешки, что-то такое, да? вот, очень красиво, вот мне многие присылали, это такие прям, ну, все так, все делают, Господи, никто гору фруктов не идет, не покупает, потом не выбрасывает. Все берут фруктики, делают нарезочку, красивую фруктовую тарелку. То есть вы перед ним просто ставите э, угощение. Все остальное вы готовите для себя. Вы готовите для себя угощение, как обычно, потом птицам отправим. Здесь уже нету никаких, что вот вы должны там, что-то. Так что соедините. День влюбленных, романтик, сделайте. Встретите князя года. И можно четвертого, можно.. 14 я думаю что я 14 просто я 4 буду и, и, тут я наконец-то на уже вырываюсь и я там если у меня будет возможность ой а у меня будет такая возможность ну в общем ладно покажу как я встречаю покажу хорошо вот а, да Потом, так что, а остальное вы все готовите для своей семьи, все едите, все для вас. Окей. Ну давайте, давайте я немножко расскажу все-таки, да? Про месяц опять уходим, мы от этого тигра уходим, никуда мы далеко не уходим, во всяком случае, в месяц тигра для некоторых будет хорош, для некоторых все-таки февраль четко скажет, что настроение 22 года оставит нас не скоро, потому что, друзья, как бы тигр ушел, но тигр остался, да. Поэтому в феврале преобладают чистые энергии янского дерева, вся та воинственность, амбициозность, представляющая сущность прошлого года выйдет на поверхность. Февраль можно назвать вообще концентрацией предыдущих месяцев. Даже не февраль, а вот именно год а именно месяц 4 февраля по 5 марта да? то есть первый месяц напоминаю это первый месяц весны с точки зрения китайского календаря <coughs> Скажите, пожалуйста а на окно можно поставить конечно можно конечно да да да все отлично ага. дальше он может показаться нам опять же очень напряженным Излишне пугающим, несущим энергии гнева, раздражения, злости. В воздухе вместе с излишней эмоциональностью и категоричностью свойственной тигру будет возникать ситуации конфликта и откровенно враждебные настроения. Если вы не можете повлиять на... Это то не стоит посещать массовые мероприятия постарайтесь не смотреть телевизор мне самой это очень сложно делать в смысле я не телевизор я youtube смотрю но вот последнюю неделю держусь а то вы знаете просто не могла просто вот так ходила по дому по дому с телефоном и все удалось переслушивать все надежды на какие-то хорошие новости и все нет нет поняла что я перестала спать у меня опять не урос неделю уже не слушаю сон нормализовался что происходит в мире не знаю говорят что ничего хорошего постараюсь пока не сильно по это думать ну, информация все равно конечно лезет вот так что друзья поберегите себя поберегите месяц будет агрессивный месяц будет непростой берегите если мы представим февраль 23 года в виде картинки то он предстанет перед нами таким высоким могучим большим деревом которое невозможно согнуть давайте в это время через компромисс то есть действовать через какие-то компромисс у нас с вами не получится поэтому давайте дорогие друзья мы с вами ну как минимум запомним что месяц у нас дуб как оно идет, так и будет идти. Да? То есть, что нужно сделать в феврале? Научиться управлять своими эмоциями, чтобы не реагировать агрессивно на каждое дневное событие. Не должны, нам нужно пытаться найти этот баланс, насколько его можно найти между нашими эмоциями, и здравым смыслом и всем остальным хорошим помощником у нас дорогие друзья в феврале месяца от раздражения от гнева будет талисман музыка ветра который такие комбинации перьев и колокольчиков бывают такие но если у вас только колокольчики то сами можете перед там добавить считается что этот талисман, особенно если там вот, ну вот этот шорох, шорох, так или как сказать, музыка, дайте этих колокольчиков, он будет разгонять вот эти сильные энергии. То есть у нас же сильные энергии дерева, колокольчики это металл, то есть они разгонять вот эту густую, слишком густую, навязчивая, тяжелое дерево будут, да? вот так что Немножко будет вносить ясность в сознание, так что он несет дому и проживающим в нем людям и умиротворение, и покой, и любовь. Музыка ветра нейтрализует негативную энергию, проникает в жилище человека и является проводником положительной энергии, приносящий в дом счастье и удачи. В доме, где висит такой талисман не возникает ссор и между членами семьи и приходят на ум слова и решения для урегулирования конфликтных ситуаций с осами такую музыку ветра можно назвать своим личным психотерапевтом и там развесить на окне балконе или входной двери в феврале 23 -го года очень внимательно относитесь к ближним не стоит их провоцировать не стоит вступать в конфликты не стоит никому ничего доказывать Потому что очень велика вероятность э, прям масштабных, гигантских конфликтов с, с угрожающими последствиями. Поэтому, э, более того, энергии месяца могут разжечь жажду мести, э, что приведет к увеличению и риска травмы, и ранениям, и к операциям. Поэтому будьте предельно аккуратны и в словах, и в действиях, и не лезьте на рожон. Конечно, прежде всего это может кого касаться, у того, дорогие друзья, у кого уже есть обезьяна карте да? э, и тем потому что к нам приходит ну как бы у нас этот тигр как будто бы не уходил ну плюс еще сейчас этот тигр приходит да, все никак не может э, уйти особенно если уже есть в карте столкновение этого тигра и обезьяны или особенно это касается людей у которых есть столб, до да? э, металлической обезьяны или столб деревянные обезьяны то есть вот прямо такие столбы да. То есть вероятно, что в этом месяце у вас будут а, некоторые изменения жизни. Если, ну, как обычно, где? Где стоит обезьяна, там и будут изменения. Да? Нужно просто посмотреть. То есть, если обезьяна у нас в годовом столбе стоит, то а, перемены могут быть во внешнем окружении, в социуме. Но самое главное, в здоровье. Очень берегите себя. Все-таки помимо всяких мучений и ранений, еще и психические бывают расстройства, которыми подвержены многие сейчас. И э, у нас бывают и грипп, в конце концов. Так что, дорогие обезьяны, кто родился в год обезьяны, осторожней Если в месяце, то тут может быть какие-то проблемы с друзьями, родителями, братьями, сестрами друзья, друзей ну, вот, ну, близкими каким-то окружением если нет то эти перемены могут коснуться вашей семьи вашего мужа вот опять же вашего здоровья так что не ругайтесь не лезьте на рожон если у вас стоит обезьяна в часе то здесь либо с детьми либо с карьерой может быть проблема также можете пересмотреть свои жизненные планы или стратегию действия то есть может быть что-то к вам такое новое придет что вам захочется поменять. Значит, смотрите, если обезьяна вам полезна, э, если обезьяна вам полезна, э, а, давайте начнем, что не полезно, э, значит, если обезьяна плохая, у вас какой-то застой энергии, и приходит месяц, и он бьет по этой энергии. Стоит она у вас в карьере, и что-то у вас плохо, и вы знаете, вы умеете читать астрологию, знаете, что обезьяна для вас нехорошая. Тут приходит месяц, который выталкивает обезьяну, в идее, лед должен тронуться. Да? Вот. Но если она у вас хорошая, эта обезьяна, да, то, конечно, старайтесь ее беречь, ну, потому что в этом жизненном аспекте полезную обезьяну вытолкнут, то есть, вас, если у вас в этом жизненном аспекте все хорошо, то тигр может внести раздор. Поэтому по возможности не провоцируйте конфликты, чтобы потом не пожалеть об этом. Вам лучше спокойно переждать этот месяц, не начинать новых дел, не инвестировать, не принимать серьезных решений, не экспериментировать с карьерой, не упускать пар. Лучше проведите февраль в своем привычном ритме отметьте в своем ежедневнике даты друзья 7 19 февраля и 3 марта эти дни сами по себе несут конфликтную энергию старайтесь не усугублять ее проявлением в поведении в жизни если в вашей карте присутствует дубликат месяца то есть у вас прям есть такой же тигр то также стоит обратить внимание на сферу этого столпа. Также, по возможности, будут какие-то перемены. Да? Но смотрите еще и те, у кого есть земная ведь свиньи. Также можно ждать изменений. Но более мягкие. Почему? Потому что они с тигром сливаются, они друг друга любят. Но смотрите, полезно вам или не полезно. Сливаются они во что? В дерево, если вам дерево полезно. Тогда у вас будет прям вообще замечательный месяц, а если не полезно, и ваша свинья какая-нибудь очень хорошая, полезная ее взяли и убрали. Ну, тоже могут быть неприятности в этой сфере. Вот, так что, с одной стороны, для расширения возможностей, но с другой стороны, это глубокая трансформация в той сфере жизни, которая свиньей, собственно говоря, водой представлена, да? Если ваш столб личности, дорогие друзья, инь, а, инская земля на свинье, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих многократно увеличивается. <coughs> вот. Что, что дальше можно сказать? Дальше можно сказать, что... Что еще хотелось бы напомнить, что энергия тигра очень активна, она очень импульсивна, как я уже рассказывала, да? она вызвана стихии дерева, божеством вызов власти относительно небесного стола бота. Может перерасти в ненужную суету, а суета не помощник в делах. Скорее, мешающий фактор. Хорошим подспорьем при завершении проектов будут избавиться от поспешности а, но очень важно как-то войти в ресурсное состояние а, тигр это один из четырех путешествующих лошадей как я говорила ему будет все время а, свойственно ускорять события убыстрять движение поток мыслей поток слов а, то есть такой месяц будет очень динамичный а, особенно это будет актуально для тех внимания кто родился опять же в год обезьяны или в день обезьяны, а также в год или в день крысы или дракона. С приходом весны еще больше, чем всем остальным захочется перемен. А, в этом, в общем-то, нет ничего необычного. В феврале активизируется э, у них личная путешествующая лошадь. И так, что им, может быть, можно даже заранее взять и что-то начинать планировать, путешествия, поездки, может куда-то съездить, какое-то важное дело сделать. То есть это вот прям для них такой день приходит. Для людей, в чьих картах уже есть или приходит, там, есть обезьяна или приходит обезьяна, и змея то у нас что будет огненное наказание осторожно надо быть предельно внимательным то есть вот им ты еще меньше надо ругаться, еще меньше э -э спорить и э -э, музыка ветра не садиться за руль, за руль, там, я не знаю, в темное время, там, скользкое, там, какой-нибудь. То есть будьте осторожны, особенно э, вот эти дни, которые вы сейчас видите, можете сделать скриншот, можете сфоткать, можете себе отметить в календаре. Не забывайте, что в каждом дне еще есть определенный час, да, э, который может давать еще до кучи, докидывать до этого земного наказания. То есть, если у вас, ой, земного, то есть, если у вас есть это огненное наказание. И если у вас, дорогие друзья, это огненное наказание, ну, то есть, вы смотрите, где оно еще дублируется. И будьте осторожны. Если дракон в году, захочется приключений. Дальше. Весной хочется, конечно же, любви. Февраль уже, уже нас будет на это готовить, настраивать, особенно когда приходит. Особенно когда, ну, понятно, какой-то романтики, несмотря на то, что, может быть, там за окном еще и далеко не во всех регионах есть это тепло. Вот. Так что не забывайте, у нас весь год будет, будут царить энергии романтичного кролика. Это и в этом эмоциональном феврале все мы станем чуточку более внушаем и капризные нестабильные в эмоциях конечно сильнее всего это коснется тех у кого в дне или в году рождения стоит земляная ведь быка ой земляная Земная, просто хотела сказать: земная ветвь быка у кого стоит. Да? То есть у кого в дни или в году, тем обязательно надо побольше передвигаться, побольше заводить знакомства, посещать всевозможные мероприятия. Потому что тигр для быка это энергия красного феникса, символической звезды, отвечающей за привлечение новых людей в жизни. Друзья, кто что не успел, у нас будет запись раз. У нас будет статья, где все написано, все, что вы что-то прослушали, статья на сайте будет, все, будет написано, все, что я вам сейчас рассказываю. А, у кого присутствует коза, земная ветвь козы, в феврале они могут ожидать приятных событий. У них становится акне, активно символическая звезда небесная радость. Которая отвечает за радостные, счастливые события, такие как свадьба, помолвка деторождение, увеличение дохода, праздники, объединяющие семью. Рожденным в марте в месяц кролика, в феврале самое подходящее время будет сходить к врачу, потому что у вас символическая звезда небесный доктор, значит, вам обязательно поставить хороший диагноз и назначит правильное лечение. Ну что? Для каждого из вас, э, из нас, э, здесь мы смотрим своего господина дня, и здесь мы смотрим, что же за энергии приходит. У нас с вами дерево на дереве, дуб дубовый приходит, он прекрасный, зеленый, красивый, ну, несгибаемый, поэтому для всех из нас приходит либо э, какая-то одна и та же энергия, да, и она, естественно, будет в разы и в разы усилена. Для людей дерево, э, инского янского дерева, второй год подряд, первый месяц нового года дают сильнейший командный дух, желание действовать с кем-то на пару. Это новые знакомства и контакты, э, укрепление рабочих, деловых, партнерских связей, частное общение с друзьями, знакомыми Это хороший момент для людей со слабыми картами, у кого друзья, у кого нет корней, то есть нету вот этих, у вас вы сами элемент дерева, но у вас нет земных ветвей, деревьев. Просто прекрасный момент, просто прекрасный момент. Вы можете что-то начинать, какие-то новые дела, какие-то укреплять, какие-то рабочие проекты, какие-то деловые, партнерские связи. Почему? Потому что вам приходит помощь и поддержка. Да? Особенно это касается инского дерева. Благодаря своему окружению у них появится уверенность в себе. Будет много проще добиваться поставленных целей и зарабатывать деньги. Большую поддержку могут оказывать семьи или любящие человек. Именно они могут оказаться той опорой в жизни, на которую вы можете рассчитывать. Но им не стоит играть на чувствах других людей, стараться избегать эээээ... и, и стараться избежать ответственности, если будете не рукам мотать подобное поведение может привести к потере дружеских контактов но ну, не только к потере, но и каким-то даже травмам и для не и для а для инского дерева тигр месяц овечий нож даже несмотря на то что для янск на то что янское дерево не любит таких же как они сами для янского дерева будет весь месяц очень хорошее, они будут пребывать в чудесном стае, в настроении, почувствуют прилив сил, энергии, потому что для них тигр вознаграждение 10 небесных словов. Денежная звезда, дорогие, к вам приходит, Так что сильное дерево, конечно, может почувствовать конкуренцию, встать на стражу своих интересов можете где-то быть грубоватым хамоватым, этого делать не надо категорически упрямство у вас еще больше может проявиться то есть если для сильного дерева конечно месяц не самый хороший если у вас и так уже есть корни есть грабители богатства братства и тут еще приходит братство, это уже или просто даже братство то еще братство но будет работать как грабитель богатства для слабого дерева это будет лучший месяц. Для иньского дерева будет прекрасный месяц, потому что иньское дерево для него самый полезный бог – это янское дерево. А тут у нас приходит много янского дерева. То есть сильное крепкое плечо вам обеспечено. Для людей у меня тоже история хорошая. Для бинов и для динов. Да? То есть что приходит? Приходят ресурсы. Опять же. Для бинов не самая хорошая история, потому что бины у нас с вами – это солнце, много деревьев им не надо, они загораживают солнце. Более того, тигры ловят даже солнце в свою ловушку. Ну, вот так месяц, в общем, ресурсов. Ну, ресурс тоже хороший, тоже поддержка. Опять же, надо смотреть карту. Если у этих бинов мало укоренения, мало или нет вообще ресурса, месяц будет вот такой. Если многовато, уже есть ресурс, есть укоренение. Для бинов, конечно, может быть месяц. Ну, так Бины а, могут себя чувствовать недостаточно каким-то оцененным, да. Каким-то февраль может быть достаточно эмоционально напряженным, нестабильным, будет как-то остро реагировать на все происходящее. А вот для Динов месяц вообще прям прекрасный. Что приходит? Дрова! дрова это самый важный, полезный бог для динов. Да? То есть он будет окружен поддержкой. Особенно, если этот дин опять же мог быть таким слабеньким. Но здесь даже слабый, не слабый, все равно. Дину Динам практически всем будет хорошо, потому что активности будет много, инскому огню поддержки. Влиятельных людей будет много, всегда рука помощи, всегда какое-то вдохновение, всегда новые идеи. Хороший месяц. Для... Да, здравствуйте. Значит, смотрите. Для людей, земли, Инь и ян, февраль энергии будет представлять власть. Когда к нам приходит власть, то нам, конечно, у нас что начинает проявляться? Либо лидерские какие-то качества, управление, рациональность, методичный подход к делам. В это время повышается интерес и к политическим событиям. Начинают проявляться такие качества, как целеустремленность, харизматичность, справедливость, самодисциплина. Может проявляться склонность к напористости, станут волновать вопросы, связанные с карьерой или профессиональным ростом будет важен статус, престиж, возможность лидерства. В это время увеличится контакты с руководством или администра... какими-то административными органами. Также возможны дела, связанные с азартом, риском, драйвом. Возможно, закулисные интриги или судебные иски. Разного рода претензий со стороны других людей. Но самое главное, когда приходит власть, это время принятия решения шагов каких-то решительных шагов в своей жизни здесь могут быть какие-то ответственные решения вам будут даваться намного легче и лучше опять же нужно все смотреть конечно на карту если у вас в карте есть ресурс есть ресурс то власть для вас будет прекрасным месяцем потому что все что не будет происходить власть это могут быть вышестоящие люди это могут быть вышестоящие инстанции они будут давать они укрепляют ваш ресурс и они укрепляют вас если в ваших картах ресурса нет то власть будет бить прямиком по вам это будет хуже ситуация. но здесь есть тоже варианты если у вас есть братство или грабители богатства Тогда, да еще если они стоят впереди вас, то есть они стоят по месяцу и по году, тогда власть будет больше трясти ваших там друзей, братьев, там, может быть, вашу компанию, но не вас лично. Ну, а если таковых нет, то тут можно еще, конечно, может быть, что и даже будут какие-то истории с тем, что власть будет напирать на вас. То есть если власть не полезна, то, конечно же, для, надо смотреть опять же на карту, то для вас это могут быть, опять же, напряженные, эмоционально, психологически. Вы сами себе можете выстра выстраивать барьеры, вы сами себе можете препона выстраивать, вы сами себя можете накручивать. вот а, Для женщин инского дерева приходит мужчина-мужчина. Да? Муж, правильная власть. То есть, ну, конечно, возможно, знакомство, там любовь с первого взгляда, прям любовь на всю жизнь, что-то такое может быть. А, значит, да. Значит, любой ресурс, любой ресурс считается, если он в открытых либо в открытых небесных столах, либо в земных ветвях. Если он в скрытых небесных столах и никак не проявлен, то он, к сожалению, не будет считаться. Значит, да. Для любой, любой другой ресурс будет считаться для женщины низкой земли, да. Друзья, кто за мной не успевает, все в более расширенном варианте, просто на этот, у нас в этом месяце огромный прогноз из-за того, что все в расширенном варианте, большая статья будет у нас на сайте, более того, я никогда вам уже в последнее время перестала давать все хорошие даты, именно на сайте мы публикуем каждый месяц все хорошие даты, я просто их Рассказывать не успеваем, мне тогда тут полдня нужно сидеть и вам все время рассказывать это. Поэтому вы приходите на наш сайт, читайте наши статьи, смотрите, там все плохие, хорошие даты на каждый день, там все расписывается. Так, у нас остался металл, да? Металл и вода. Давайте сейчас два, два металл-вода, потом я расскажу про денежную звезду, согреваем денежные звезды. И еще у нас Татьяна сегодня с вами стоит. Итак, для металла это месяц богатства, а, сильно проявлено, месяц предполагает большую финансовую активность, могут открываться новые возможности для улучшения материального состояния и увеличения дохода. Кто-то захочет погрузиться в работу, потому что проявленные деньги… Это не всегда деньги, это очень часто бывает увеличение работы. Но потом, конечно же, будут понятно, что и гонорары, и премии тоже могут увеличиваться. Это может быть дополнительная, опять же, работа. Вот. Ну, так что в это время вероятны и незапланированные траты, и э, всплывшие долги могут. То есть что-то может быть про деньги. Деньги полезны, придут, неполезные могут, ну, какие-то... Проблемы прийти с ними. В период богатства нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость, и не совершать никаких неразумных трат. В феврале гну и Синю нужно действовать при помощи приложения собственных навыков, вложения денег, инвестиций. Нельзя забывать, что богатство это не только купюры, это еще и умение навыки что-то делать, что-то производить. При этом расширяются возможности зарабатывать деньги для людей с сильными картами. Но при этом не имеющих в небесных стволах карты божество, друзей или грабителей богатства, этот период, когда будут увеличиваться их доходы. А вот если у вас есть грабители или друзья, которые стоят по месяцу, по году, особенно перед вами, которые стоят, то здесь, конечно, доходы могут увеличиваться у ваших друзей, сослуживцев. Да? А для, для людей со слабыми картами вероятность заработать также присутствует, но это чревато чрезмерными нагрузками, эмоциональным истощением, проблемы со здоровьем. Поэтому работайте в команде. Карта слабая, деньги пришли, работайте в команде. Грена может захотеться острых ощущений, освоить другие профессии, поменять кардинально сферу деятельности, в месяц, возможно, дополнительные доходы. Но для этого стоит потрудиться. То есть, возможно, и что в долги всплывут. Синяя феврале деятельность я бы рекомендовала только с коллегами, только с партнерами. Тогда у них месяц будет денежный. И тогда появится возможность вот именно с ними и зарабатывать. Воспользуйтесь ими. Опять же, для синь мужчин, Янское дерево, что обозначает любимую женщину, то есть для мужчин металла, инского металла повышается вероятность, конечно, ну не каждый мы там месяц встречаем, но тем не менее повышается возможность встретить ту самую единственную, с которой он проходит, захочет прожить всю жизнь. Для людей янской и инской воды в феврале самовыражение просто зашкаливает. Это же не просто потакание своим желанием, не просто вызов окружающим. Это шквал эмоций, самореклама и для кого-то готовность вкусить запретный плод. Самое главные рекомендации – это вспомнить, что вы живете не на необитаемом острове, вокруг вас люди тоже со своими желаниями, со своими амбициями, с теми устоявшимся образом жизни и собственными приоритетами. Как только вы это почувствуете, вы поймете, что ходить со своим уставом в чужой монастырь – это не самое правильное решение. Месяц сам по себе предполагает общение, коллективную работу, совместный отдых. В феврале инскому и янской воде стоит снизить градус своих эмоций, не лезть на рожон, научиться уступать, не начинайте конфликтовать сами и не поддерживайте скандалы. Особенно это касается людей со слабыми картами. Сбить их э, с пути. Такое сильное дерево может очень просто, даже люди с сильными картами может податься на эту провокацию, но у них как бы больше здравого, здравого смысла, чем у слабой карты. Для Ренов февраль наполнен яркими событиями, новостями позитивного характера, будем надеяться. В этот период надо четко выстраивать приоритеты. Что для вас важнее – развлечение или социальная реализация. В это время ситуация будет развиваться довольно быстро и требовать таких же действий от ренов, Поэтому есть опасность совершать ошибки из-за поспешности. У КВЭЭ у инской воды в феврале будет возникать много вопросов, срочных дел, которые могут их отвлекать от намеченных планов. Придется быстро подстраиваться под новые условия. и Если не получится, то конфликтов не избежать. Нужно прекратить суетиться и начинать проявлять свои таланты, запускать идеи, зарабатывать деньги, подстраиваться под изменения и извлекать из этого выгоду. В феврале Ирену и Квэю выходит нужно почаще ходить на концерты в театры в парке выставки радуйте себя уделяйте свое, побольше внимания детям все у вас будет прекрасно и в завершении наша денежная звезда мы помним нужно в правильное время в правильном месте которые сейчас по которой вам сейчас скажу поставить свою поставить свечку свечку мы обычно берем таблеточку зажигаем со своими мыслями активацию делаем от 60 сантиметров до метра 20, ну где то на уровне стола свечи на ночь не включаем не бросаем без присмотра загадываем свои материальные желания согревание денежной звезды это тоже такой ну как бы некий разговор со вселенной с просьбой это не значит, что я ее согрела. Это не работа, за которую вам платят деньги. Еще раз напоминаю, потому что у многих почему-то именно такое отношение. Я же поработал, свечку купил, зажег, а где деньги? Нет, это разговор со Вселенной. И с какого раза тебе вселенная выдаст? Прям с первого на тебе услышит, выдаст эту денежку, или тебе нужно еще попросить ее будет побольше, почаще. Как получится? Когда, друзья? Можно 5 февраля будете встречать новый год ну, 5 февраля да. потом можно продолжить на следующий день где где мы ставим с вами В феврале мы ставим северо-восток 2 и 3 все эти даты вы можете увидеть у нас на сайте еще раз говорю что у нас есть статья и можете сейчас фотографировать сделать скриншот да? кому нельзя нельзя тем людям которые рождены в год крыса когда мы не зажигаем свечу, то есть мы не зажигаем в, в час крысы и в час лошади. Все, ну вот, вот если вы поставили, например, э, там, не знаю, в час кролика какую-то большую толстую свечку, и она в час. И она еще горит, горит, горит, горит, и как не догорит, то пусть она догорает, даже если уже запрещенный час, она догорает. А если у меня в небесных стволах сейчас по возрасту грабитель богатства. Можно ли делать эту активацию? А у нас нету ни. Где вы это, Ольга, берете? Я хоть раз говорила: для тех, у кого грабитель богатства, не согревайте денежную звезду. Ни разу я такой инструкции не давала. Не придумывайте, пожалуйста, сами инструкции. Нету такой инструкции. Бога ради. Грабители богатства вместе с этими грабителями очень много вообще истории Потому что грабители богатства очень часто полезны для карты. В 50% случаев вы без грабителей вообще ничего не заработаете. У вас грабители для низких почти для всех полезно. Для янских, если это карта слабая, грабители полезны. Так что не выдумывайте. Если есть окно, то ставьте, да. А, а это от Захарова. Я его не слушаю. Извините меня, пожалуйста. А, ну, если вы от Захарова, тогда... Делайте, как он говорит. Я же ничего против не имею. Но э, если... Я, я не знаю, как он взял. Тогда как, как... Я не знаю, что вам вообще ответить на этот вопрос. А, неполезное. Нету такого ограничения. Я, я про него ничего не знаю. А, вам... Никто вам не запрещает попробовать. Возьмите, погрейте один раз денежную звезду. И посмотрите, у вас была прибыль или убыль. С одного раза вы не обанкротитесь. А что вообще я не могу понять? Вы у Вселенной, вот кто-нибудь мне напишите, просто я вот, может, логику не понимаю. А, кто-нибудь умный, напишите мне. В чем логика-то? Мы независимо от своей карты просим прибыль. Причем тут грабитель богатства? Мы просим прибыль для себя. Мы согреваем денежную звезду. Причем грабитель богатства? Как, как? То есть что? Почему нельзя? Что, типа деньги пришли и ушли грабителю богатства? Ну, возьмите, покормите грабителя богатства. Грабитель богатства у нас прекрасно кормится благотворительностью, вашей учебой. Вон, приходите к нам на курс по фэн поучитесь. А грабителю богатства можно специально давать небольшую денежку, чтобы он у вас ее никак не собирал. Причем здесь ваш разговор со Вселенной. То есть это ваше как бы согревание денежной звезды, вы согреваете в нужном месте, нужную. А вот, опиш... Нет, может, я не понимаю, может, кто-то его слушал. Наверняка здесь многие, кто его слушают и там есть какая-то логика в этом. Вы мне напишите, если вы меня убедите, ну окей, я не понимаю. Я погода обязательно на северо-западе. Разрушитель тигр стоит, стоит согревать люди и просто свечи зажигают просто без знаний. Сейчас это просто свеча. Не стоит опускаться до фанатизма. Ну да, Наталья. Нет, Наталья, я понимаю, что знаете еще что есть. Вот, кстати, Наталья тоже повод вам хотела сказать. Очень часто, очень часто много описывается каких-то э, ритуалов, э, в том числе с китайской стороны. Наталья, вы мне пришлите, пожалуйста, ту книгу, про которую вы мне написали, потому что вот то, что вы мне написали, я никогда не видела, и я не знаю эту технику, про которую вы мне пишете. Да? Вот. Э, все мои техники, вот сейчас я всем расскажу. Я не, приним, не применяю фэн-шуй абсолютно без... Э, я преподаватель и сама фанат бадзы. Для меня весь фэн-шуй в придатке к твоей астрологической карте. Что тебе полезно в твоей астрологической карте, то тебе полезно в доме. Конечно, сейчас Таня выйдет, она немножко вам все по-другому расскажет, потому что есть, конечно, фэн как наука еще. Вот. Я смотрю только в сочетании со своей астрологической картой. Наталья, я вам тоже, кстати, очень про это говорю, да? Пришлите мне ту книгу, про которую вы говорили, э, мастера Рэй Мандало, да? Писали. Э, я про эту технику не знаю, про которую вы мне говорите. У меня другая техника. Мне нужна карта. Я вижу карту, и я привязываю все карте. Согревание денежной звезды для меня, для меня это разговор со вселенной разговор со вселенной про мои желания и про мои ну хотелки а это вселенная мне или не даст но мы подключаем с помощью фэн-шуй очень важное. мы подключаем время и место ну то есть если мы с вами полностью ну как я сейчас говорила, придумали шар запустили желание отпустили во вселенную, это одна история но я считаю что намного лучше работает та история когда мы с вами совмещаем время и место да? То есть мы не просто так где-то у кого-то что-то просим, а мы это делаем по специально рассчитанной методике. А, вот uh, Ол пишет: у меня грабитель богатства в такте, но грею всегда, и деньги всегда приходят и куда-то на кого-то уходят. А еще в северо-восточной комнате сейчас про натальные звезды поговорите. Да, все. Сейчас про натальные звезды поговорите с Татьяной. Друзья! значит все я вам все уже рассказала помните мы с вами начинали с 14 февраля смотрите какой прекрасный момент у вас есть еще 14 февраля можно это с утра сделать а можно это вечером когда вы все встречаете еще и всем загадать но ну, если конечно у вас правда нет петуха кого-то из семьи да, петуху нельзя к сожалению вот петухи встречайте все 4 числа вот а, значит ну либо 15 февраля будете встречать и денежную звезду да? вот. а вообще 14 февраля видите, как можно все здорово сделать значит друзья 15 февраля 25 нельзя будет обезьянам 26 петухам все даты все расчеты все инструкции все есть в нашей статье на нашем сайте. Татьяна Смирнова, выходи. Я хотела вот как-то думаю, ну вот сегодня думаю, прям постараюсь за час ложиться. Нет, не получается. Устанавливать талисман. Петухам 14 можно устанавливать талисмана. Вы раньше говорили, что это прекрасный день для их установки. Талисманы можно, талисманы тут ни при чем. Мы про согревание звезды, друзья, не собирайте мне не все практики во все не собирайте винегрет. Мы говорим только про согревание денежной звезды. Все остальное, что петухи делайте в Бугарате, просто согревание денежной звезды. Оно по определенному высчитывается по определенному э, правилу. Таня, у меня к тебе есть просьба. Ты как человек у нас, который учился у многих мастеров и наших, в том числе, я так понимаю, у Захарова ты училась. И не у наших, у западно-восточных всех мастеров. Подскажи нам, пожалуйста, согревание денежной звезды и грабителя. Как это работает? А то, может, я чуть недопонимаю. Ну, я что могу сказать? На самом деле Владимир Захаров дает вот такую технику, и он говорит, что если у вас пришел грабитель в году, то не делайте, не согревайте денежную звезды. А, по год, в году пришел. В году, да. да. А, в году пришел, и где он должен прийти? В небесных стволах, в земных ветвях, не помню. Ну, не знаю, там где, я уже не помню, честно говоря. Но просто я хочу сказать, вот вы знаете, нужно просто пробовать. Потому что на самом деле у карты у всех индивидуальные. Карты у всех такие вот эксклюзивные, поэтому кому, вот если вот так слушать, да, может быть, кому-то полезен, наоборот, грабитель, и я считаю, что, во-первых, неплохо, если вам деньги пришли, и они нужны, кому-то их нужно отдать, это вообще неплохо, потому что вы все равно эти деньги отдадите, если у вас грабитель, правда? А самое главное, Татьяна, мы же не соседу пойдем отдадим? Мы же отдадим либо ребенку своему, либо мужу своему, либо маме своей, да. да, да поэтому мы, я же, сказала, мы же не что... соседям пойдем их раздавать. Энергии Потому все равно. Мне, но я помогла детям да, своим. Да. Ничего ну, нет-то. Энергии все равно будут деньги забирать, да. Если у вас грабитель, вот, например, у меня грабитель богатства, например, пришел в 10-летнем периоде. Ну, что теперь делать? Ну, вот все, ну, учусь. Да, По учиться помогать. Да. Да, деньги все равно будут уходить, да, просто нужно, чтобы они еще и приходили, чтобы было к чему уходить. Вот моя логика такая, но ну, ничего не, не мешает вам, собственно, попробовать, да, посмотреть, как это у вас работает, вот и все. Я считаю, что лично... Я приказ... тоже считаю. Друзья, ну, я как бы не знала ничего, про, я первый раз про это слышу, там, у Захаров, конечно же, уважаемый мастер, и он там учится. Посмотрите, как у вас работает, то есть это вот. только у кого по году, да? Хорошо, у кого погоду, можете попробовать посмотреть, выходят ну, и... или уходят. Ну, опять же, вот как сейчас Тане говорили, ну, хорошо, пусть они уйдут, но они же от вас уйдут. Да, мы да, они да. ушли, ну куда-то ушли, ну и ладно, да, то есть, как бы это нормальный обмен. Вот. Ну, опять же, посмотрите, то есть если вы согрели, вот, например, все сделали правильно, вы точно знаете, что вы сделали, вот поставили свечку в нужное время, в нужный час и в нужный сектор, потому что сектор очень важен, чтобы вы не ошиблись с расчетами. Ну, у нас будет, опять же, вот сейчас активация курс начинается, у нас там будет согревание денег, да. да? Приходить учиться, да? Да, приходите учиться к Тане на курс, который все будут, пока она будет давать все активации. Все да, будут все активации как рассчитываете, что ли? Да, делать? да, да, очень подробно. Но вот если вы точно знаете, у вас вдруг по какой-то причине деньги куда-то там потерялись, потому что не просто ушли, вы кому-то отдали там на дело какое-то, да, это нормально, а просто вот там кто-то вытащил у вас деньги из кармана, то есть вот такие фокусы, то, может быть, стоит задуматься, да, может ну, быть. Ну, ну, год тогда не греете, хорошо, да, это да. же вам не на всю жизнь, а только на год. да. То есть, ну, посмотрите, то есть, поэкспериментируйте, я не думаю, что это будут какие-то, ах, какие суммы, да, просто посмотрите, понаблюдайте, причем я думаю, что одного раза это будет недостаточно, надо какую-то статистику набрать, это значит, ну, раза три, например, там, раз три-пять. наша ну, прекрасная это, Лена я... Пирогова, Лен, сделай, закрепи эту ссылочку. Угу. Наша прекрасная Лена Пирогова посуетилась и быстро дала ссылочку. Так что заходите, делайте э, заказ на курс активации фэн -шо. Да, потому что да. Мы там все всегда, все все предзаказ всегда предзаказ активация. у нас самый дешевый. Очень доступная цена на самом деле, потому что такой емкий курс. на целый год его практически будем читать, мы полгода точно, да? То есть, ну, вот там. Вы ну, вы да. будете читать. У нас ну, на много, да, да, там много ну, да, да, Два преподавателя у нас, да, да. я да. Его читаю. Два преподавателя. Приходите на огромный мы... курс по активациям фэн -шуй. Все вопросы закройте себе, какие у вас вообще существуют. Все вопросы закройте для себя по расчету. И будете сами уже рассчитывать прямо очень даже эффективно. Ну, все, друзья, я с вами прощаюсь. Я теперь с вами увижу столько 12 числа на курсе по фэн-шуй, Кто к нам идет? Мы с Татьяной еще до этого курса по активациям мы будем вести курс фэн-шуй фундаментальный yeah. фэн где все-все-все про фэн uh -huh. Так что, кто не слышал, не знает, напишите, Лена, может, ссылочку. Лена, может, продай еще ссылочку и на курс по фэн-шуй дашь, который у нас уже в феврале начинается, так что велкам, мы вас всех приглашаем. И классический фэн-шуй, все узнать. Таня, а ты можешь потом даже, может быть, немножко расскажешь? Сейчас расскажи про сам фэн-шуй на следующий месяц, а потом расскажи про наш курс, пожалуйста, хорошо, 12 хорошо. февраля начинается. Хорошо. Лена сейчас найдет ссылочку и вам даст. Все, друзья, mm -hmm. а я с вами, я на лыжи, а слышишь, приеду и с вами уже на курсе увижусь. Все, с прекрасным настроением, буду вам что-нибудь в сторис выставлять, какие-нибудь фотки. Я, правда, не любитель этого, вообще ненавижу это делать, честно скажу. Ну, я так себя вымучиваю, пару-тройку раз что-нибудь там привешиваю. Вот, так что давайте увидимся, mm -hmm. да, в соцсетях в том числе.